Всем привет! В минувшую пятницу состоялось празднование 45-летнего юбилея Максима Галкина. Юморист пригласил названный ужин весь помой отечественного шоу-бизнеса. Развлекал коллег Николай Басков. Артист поздравлял юбиляра песнями и давал речь всем собравшимся. Тост в честь именинника произнесла и Алла Пугачева. Фрагмент ее трогательной речи опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм Игорь Крутой. Я благодарю Небеса, ты знаешь, какая у меня связь с Ним, за то, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене, не на сцене. Я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то, и сцена мне дала тебя, и я... Я помню эти моменты, когда сначала я не поняла, я очень мне не понравился. Я не знаю почему, но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной. То, о которой я мечтала, понимаешь? Но я не знала ее, совершенно этой жизни не знала. А сейчас я знаю, что это семья. Я хочу, чтобы ты жил долго, счастливо. Здравия, благополучия, на радость детям и в радости за них. Ты для меня всегда будешь молодой. Машина. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Я, когда-то пела, я не рассталась с комсомолом, буду вечно с молодым. Дальше мне искать уже не было. И ты всегда будешь моим молодым мужем. Будь счастлив, любимый. На юбилее Максима Галкина звезды много пели и танцевали. Между прочим, Алла Пугачева с удовольствием пела на юбилее своего супруга. Стоит отметить, сейчас певица не выступает. Цветок. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья жизни. Молодец, Молодец вас. В конце вечеринки вынесли огромный торт, который был украшен свечами-фейерверками. «Невероятный, вкусный, сладкий, юбилейный для Максима!» подчеркнул Басков. Не успев именинник полакомиться выпечкой, как гости в один голос окричали. Орько Галкин не стал сопротивляться и публично поцеловал супругу